Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Но мы сегодня смотрим с вами прикольный мультик про героев из игры Among Us. Все, кто поставит лайк за 3 секунды успеет подписаться на мой канал, вам купят целую гору вкусняшек. 3, 2, 1, 0! Вкусняшки летят к вам, все, кто успел. Поехали! О, они такие классные! Это оранжевый, самый милый пока что мне нравится что у него в голове такой росточек боже это похоже на какую-то страшную пилу с зубчиками но нет это видимо какой-то супер смелый супер смелый космонавт они все космонавты все и тут он видит такого огромного и сильного но он попадает в метеоритный дождь и сейчас у него остается совсем мало шансов чтобы спастись несмотря на его силу все в космосе к сожалению бессильны ведь. Космос сильнее всех. Что там? Боже, у него сейчас треснет, все, трещина пошла, и она разрастается, и она разрастается. Это ужас. На него все смотрят, но никто не может ему помочь. О боже! Нет! Ой, да быстрее паркуйся! О, если он сможет припарковаться, у них есть возможность познакомиться с таким знаменитым космонавтом. Быстрее, быстрее, быстрее! Откройте, быстрее! Они боятся. Они боятся, если они откроют, то будет разгерметизация. Все, у него остались считанные секунды! Считанные секунды! Нет! И что на что же они решатся? Они решатся или нет? Пожалуйста, давайте, открывайте. Просит он его, маленький, наш самый милый космонавтик. Просит больших космонавтов, чтобы он. Они, откры... они открыли! Спасение! Давайте же с ним познакомимся. Он наверняка безумно благодарен им за то, что они его спасли. Капитан корабля прибегает со всеми остальными космонавтами посмотреть на него. Он очень большой, он похож на Шрека. А -а -а. Привет! А -а -а -а. Это ты меня спас, наверняка. Что? Что? Они как-то на него странно смотрят, он им не нравится почему-то, но ведь он же не злой. Он же хороший, да, он не похож на них, да, он больше размером, но он прикольный. Эй! Зачем вы так делаете? Один только наш маленький космонавтик на него смотрит и улыбается. Ха! А если он с ним улетит? Возможно ли такое? Ну все, они подружились. Интересная очень дружба. Все едят. Он подавился. Он хочет его спасти быстрее. О, боже! Быстрей! Спасли! Капитан смотрит на него с опаской, но он же ничего плохого не сделал. Он, наоборот, сделал только хорошее. Смотрите. А, а капитан-то у нас злой. Вы видели, что он сделал? Он подложил бомбу специально. Это капитан специально не хотел его чтобы он не спас жителей этого корабля. Это ужасно. Обследование. Привет! О! Нет! Он настоящий злодей. Он убил одного из них. Он хочет захватить этот корабль, перестреляв всех, кто на нем находится. Это же страшно. Капец! Так, так, так, так, так. Смотрите, что он подбрасывает. Он его решил подставить, но ведь он этого не делал. Как вы думаете, как кто победит, добро или зло? Я все-таки голосую за добро, ведь это так важно. О, о, это подстава. Он его подставил, а, конечно, кому поверят чужаку или? Капитану. Конечно же, капитану, ведь он с ними давно, и никто не подумает на него даже. Это нечестно, это вранье, они хотят его выгнать. Но скажи вам так, что правда все равно узнается, ведь когда... О, вы видели кровь. Вы видели кровь на штанах. Вот она, правда! Вот и все, и теперь все в смятении. На самом деле оказался злодеем не тот, на которого все думали. Бомба. Четыре, три, два, один. Взрыв! Все, слетели все системы безопасности. Корабль неисправен, и возможно теперь... Им самим нужна будет помощь, но куда они прилетят? Кому они обратятся за помощью, это невозможно, ведь он прямо летит на какой-то астероид. <плес> Как это трогательно! Пока! О нет, он побежал спасать корабль. Ведь они... Нет, это даже не астероид. Это какая-то огромная планета. Тын, тын, тын, тын, тын, тын. Осталось совсем мгновение до того, как они разобьются. Подождите, а где же сам капитан? Как вы думаете, где он? И что же может сделать такой маленький, по сравнению с кораблем, наш герой? А вот он, капитан. Он решил катапуль... катапультироваться, получается. Но парашют не сработал. Это карма. Все разъединилось, все сломалось. Вышли двигатели из строя. Он со всей силы держит его. Я боюсь смотреть. Опа, это было мягко. Видите, он взорвал тормозную систему и корабль не мог затормозить, и он с силой летел, получается, на эту землю. Но так как он разорвал все, все связи, они приземлились мягко. Мы живы! У Воу, воу, воу, воу, воу. не плачь, он обязательно встанет, потому что же он супергерой, не может умереть. Нет, смотрите, пицца. Всегда и да оживляет всех. Ура! Наш маленький космонавт столько напереживался. Сначала он его спасал, потом спасал еще раз. А теперь снова оживил его. И они снова вместе. Ура! И все счастливые. И они на планете, где можно жить. Вот так вот. Вот сделанное добро может вернуться назад. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, обязательно посмотрите еще вот этот видос. Он тоже классный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Люблю вас, целую. Пока!